Приветствую друзья, меня зовут Елена Туманова и в сегодняшнем видео я вам покажу, как легко и просто открыть интернет-магазин на платформе Best Be Epic. Для того, чтобы сделать регистрацию, вам необходимо взять ссылочку у того человека, который вас пригласил и перейти на его страницу. Вставляете в браузерную строку и переходите вот на такую страницу. У меня Google переводит, у вас может не переводить. Здесь все очень и очень просто. Вот сюда необходимо ввести имя. Я сейчас помогаю активировать аккаунт своего партнера. Здесь вы можете писать русскими буквами, ну и соответственно и вводите сюда свой электронный адрес. Покажите мне сейчас. Открывается вот такая страница, выбрать язык, выбираете русский язык. Регистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатное место. Нажимаете зеленую кнопку. И вот здесь вверху вы должны увидеть имя и электронный адрес того человека, который вас пригласил. Обязательно, если вы не видите имя того человека, который вас пригласил, значит возьмите правильную ссылку и сделайте регистрацию вновь. Далее вам здесь необходимо выбрать страну, в которой вы живете. Я выбираю Russian Federation и нажимаете зеленую кнопку продолжить. Здесь вам необходимо придумать ваш логин, то есть это то, что будет вот здесь отражаться. Обязательно придумывайте пароль, запишите его, чтобы ничего не забыть. Повторяете здесь, пишите ваше имя, фамилию, все пишите латинскими буквами. Компанию здесь не пишите, пишите номер телефона, вставляете e-mail и вот сюда э, вписываете на английском языке вашу улицу. Это будет стрит. И по-английски название вашей улицы, дом и квартиру. Обязательно не перепутайте. Английскими буквами также пишите ваш город. Вот здесь необходимо писать ваш адрес, куда будут приходить ваши посылки. Не перепутайте, иначе повторные посылки вы будете за них платить дополнительно. Поэтому изначально сразу же все проверяйте. Вот здесь вам необходимо написать регион. В Красноярске это 124, й у каждого свой. Если вы в другой стране, то напишите первые буквы вашей страны, как это пишется в сокращенном виде. Наберите в интернете и узнаете, как пишется ваша страна. И вот здесь ваш индекс. Внимательно проверяйте. Так, меня все устраивает, и нажимаем «Сохранить». Здесь вам необходимо все внимательно проверить. Если вас все устраивает, вы нажимаете сюда «Yes» и дальше на зеленую кнопку. Если что-то не нравится, то вам нужно вот здесь вот вернуться обратно. Отлично. Вот это адрес вашего веб-сайта. Вы ее копируете, обязательно себе сохраняете. Следующее, что вам нужно сделать, это вот нажать bappy.com, back office. И вот сюда вы вводите уже свой логин и свой пароль, а только что созданного кабинета. Отлично, вы попали в свой кабинет, вы можете выбрать язык, все у вас здесь переведется. И следующее, что вам нужно сделать, это вот здесь вот внизу проверить, кто ваш спонсор. Да, все верно. Далее вниз страницы, видите, для того, чтобы ваши партнеры заходили на регистрацию, вот именно на ту страничку, с которой мы с вами начали, вы даете вот эту нижнюю ссылку, здесь должно быть написано «Bepic Builder». То есть они будут сразу переходить на подписную форму и будет проще. Ну, либо если они будут заходить с вашего адреса, то тоже через кнопку «Создать учетную запись» они тоже могут это сделать. Но удобнее использовать вот эту нижнюю. Обязательно сохраните в свой блокнот. Далее вам нужно зайти вот сюда, где написано «Аккаунт» по-английски, либо «Счет». Вот сюда нажимаете и внимательно проверяете, еще раз все свои контакты все совпадает если что-то не заполнено вот сюда нажмите сохранить профиль вот здесь предпочтение размещения бинарной ноги так как маркетинг нашей компании бинарный то один человек будет у вас на автомате ставиться в левую сторону, один человек в правую сторону. Если вы хотите что-то поменять, то вы выбираете левое или правое и э, сохранить профиль, и тогда люди будут вставать в ту сторону, в какую вы хотите. Следующее, что вам нужно делать, обязательно зарегистрироваться в благотворительной академии «Успех вместе» и посетить первый же вебинар. Обучение проводится два раза в день, проводят специально обученные люди, это люди, кто уже очень хорошо заработали в интернете, имеют высокий рейтинг, имеют огромные структуры. Именно на обучающих вебинарах, куда вы приходите со своими знакомыми, друзьями, с людьми, кому вы хотите помочь, либо создать бизнес, либо поправить здоровье, всех приглашаете, все могут приходить совершенно бесплатно и получать информацию. Такого легкого бизнеса, поверьте, еще не было. Ну а я с вами прощаюсь и до следующего урока.